Всем доброго времени суток! Футбольные фанаты освистали музыкантов группы Би-2, которые 9 июля выступали в Санкт-Петербурге на Суперкубке России. Болельщики призывали артистов убираться домой. Напомним, участники группы Би-2 – поддержали спецоперацию на территории Украины. Музыканты даже отказались выступать на патриотических мероприятиях. Из-за этого некоторые россияне стали плохо относиться к артистам данного творческого коллектива. Музыканты группы B2 поддержали столичную команду и пришли на стадион с ее символикой, что очень не понравилось местным болельщикам. Футбольные фанаты сорвали выступления музыкантов коллектива. Зрители назвали тварями и уродами членов группы би Николай Басков в интернете написал что члены группы заслужили подобное обращение, поскольку нельзя предавать свой народ. Артисты B2 же не стали обижаться на фанатов за такое поведение. В социальных сетях они поблагодарили Санкт-Петербург за предоставленную возможность выступать на суперкубке. Доходы от проведения матча перечислят Благотворительному фонду Константина Хабенского.